Сегодня поэтический выпуск я прочитаю несколько своих стихов, написанных еще в конце прошлого века. Красный всадник. На красном коне, на прекрасном коне Мне всадник крылатый явился во сне. Он плыл над домами, он рос над землей и красной рукой уманил за собой. И я разглядела на диске лица, чернели две раны пустые глаза. О, был он незрячий, уставший, больной, Сулил неудачи, сулил непокой, Но я напоила пришельца вином И молча отправилась за седаком. Сто раз умерлая я, воскресла сто раз, По жизни промчалась, как всадник без глаз. Сто песен сложила, сто бед приняла, Сто раз полюбила, сто раз соврала. Все было сверхмеры, меры, все было сполна, И был красный всадник, слепая судьба. Как отблески огня и тени на стене, Так мечется душа, живущая во мне, Загадку бытия решая бесполезно. Чем больше глубина, тем ощутимей бездна. И будет суд, и встанут предо мною Все пращуры из недр небытия, И жизнь моя измерится ценою Того, что людям подарила я, Что раздала направо и налево Легко, как слово сговорливых уст, Щедрей воды и благодатней хлеба, Тепло руки и бескорыстность чувств. Поющему да будет дом-земля. И этот дом пусть разукрасят кисти. Все чудеса содеяны любя, И в том упорство жизни ради жизни. Весь мир пронизан светом наших глаз. Всяк шаг познания, обретения веры, Рождения час и смерти только час, а жизнь сама свои не знает меры. Нас одиночеству не учат, Но тот, кто приобщен к нему В сплетении мыслей, созвучей, В свою уходит глубину, И нет ни страха, ни сомнения, И, разрезая сердце вдоль, Плеснет строкой стихотворенье На лист, предложенный судьбой. удел непонятых, свободных, Себе не знающих границ, От осязаний внешних ложных Дойти до смысла небылиц, Найти неведомые чувства В своих загадочных мирах, Где будет истиной искусство, Все остальное тлен и прах. И сотоварищ тот дороже, и собеседник тот мудрей, который жил в крови и коже твоих поступков и страстей. Нет в одиночестве печали, в нем медью бьют колокола, в нем постижение тайной дали и божества внутри себя».